Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим запеченную фасоль с рисом из сирийской кухни. Для этого нам понадобится рис, фасоль, лук репчатый, помидоры, куриное яйцо, молоко, масло растительное, соль, сахар и перец черный душистый. В подсоленной воде отвариваем до готовности фасоль Далее в подсоленной воде отвариваем рис. Пока отваривается наш рис, готовим омлетную смесь. К яйцам добавляем немного соли и перца, добавляем молоко и взбиваем до пенки. На разогретом растительном масле обжариваем крупно нарезанный лук. Далее добавляем наши томаты, нарезанные на 4 части. К обжаренным помидорам и луку добавляем отваренную фасоль. Тушим около 5 минут. На среднем огне, если жидкости мало, можно добавить томатный сок. тушим под закрытой крышкой после того как потушили фасоль добавляем сахар соль, черный перец все хорошо перемешиваем и добавляем рис все хорошо перемешиваем и тушим три минутки Выкладываем рис, фасоль и наши тушеные овощи в форму для запекания. И заливаем нашей омлетной смесью. Запекаем при 200 градусах до румяной корочки. Вот у нас получилось такое прекрасное блюдо. Приятного аппетита!